Игорь Мерлин -ком представляет. Сейчас я вам расскажу механизм предвидения. Как люди предвидят, откуда это берется. Предвидение – это есть навык прочтения из энергоинформационного поля немножко вперед. То есть как будто вы… У вас такое бывало, что вот вы чувствуете, что сейчас должно произойти что-то такое, но вы не верите себе. Вы себе не верите и думаете, вот, а вдруг оно не произойдет. И вы думаете, что а вдруг оно не случится. Оно раз и случается. То есть у вас это называется интуиция. А Интуиция включается тогда, когда, например, у людей есть экстремальная ситуация. И в этой экстремальной ситуации что-то происходит, включается некий механизм, который срабатывает на то, чтобы переключить вас в энергоинформационном поле на предвидение. Вот так это работает. Что мы в практиках делаем и каким способом мы вызываем это? Предвидение – это некое, вот прислушайтесь, как бы желание, когда вы хотите чего-то чего-то вы хотите, и в этот момент, когда у вас энергия на подъеме, приходит предвидение. Для того, чтобы нормально работало предвидение, обычно люди используют некие состояния, ну, медитируют, например, понимаете, да? Вот. А некоторые люди, чтобы входить в состояние, употребляют наркотики специальные. Тогда у них открывается некое видение, предвидение. Но можно это делать и вообще никаким образом, не употребляя ничего и не входя в состояние. Просто раз, и оно происходит. Часто очень бывает так, что это происходит у вас на автомате. Вот давайте так. Было у вас хоть раз такое нечто подобное, что вот вы идете и думаете, вот... Мне сегодня там вот этот человек встретится, или вы про этого человека вспомнили и он вам встретился, ну или нечто подобное, вот вы о чем-то подумали сегодня, оно раз и произошло это означает, что у вас это работает. То есть, другими словами, я вам рассказываю, что вы уже этим обладаете. И нужно научиться нужно научиться это использовать в своих личных целях. Как это можно использовать? Ну, это можно тренировать. Тренировать, даже если в интернете вы зайдете, есть масса онлайновых тренажеров, интуиции называется. То есть вы как бы тренируете интуицию. Но другими словами, вы что делаете? Вы тренируете совсем не интуицию, дорогие мои, а вы тренируете умение доверять себе своим ощущениям. Еще раз. Вы тренируете не интуицию, а умение доверять своим ощущениям. Часто бывает в ситуация, что вот там какая-то ситуация, вы думаете, надо вот это сделать. Ну, да может не надо, потому что это бах, происходит, думать, надо было то сделать, что я первый раз думал. Потому что, как правило, в экстремальных ситуациях приходит именно то, что надо. Почему, например, в армии, либо там пожарных, либо там спецподразделения какие-то, их тренируют, тренируют, тренируют, чтобы они не думали, а просто действовали. Там некоторые вещи запоминаются на уровне мышц. Да, когда вот там бьют ножом, он уже не думает, что надо делать, он просто ставит определенный блок, уклоняется, понимаете, да? Yeah. Или, или ну, по-разному. То есть на автомате что-то делает, что позволяет ему выжить. Но это еще не все. Есть многие вещи у тех же спецподразделений, которые они никогда не делали. Например, этот человек попал в необычную обстановку, и вдруг какая-то опасность. И он что-то делает такое, что он об этом не думает, но это его спасает. И вот это и есть развитие интуиции. Просто их учат отключать мозги и доверять своему телу, и доверять тому, что приходит не сознание. я должен это, вот есть схема, Не надо руку поставить вот так, если нажимать, не, он об этом не думает, он не успеет подумать. Он просто ставит блок, знаете, внешний, внутренний, блок, в зависимости от того, какой там опасный маневр совершают против этого человека. Я по себе помню однажды на Кипре, ну, я никогда не ездил на этом мотоцикле, знаете, мотороллере, но это было еще в начале 90-х годов, я в первый раз в глаза вижу, и на мотоцикле никогда не ездил, хотя за рулем на автомобиле ездил. И там был такой момент, а на Кипре там узкие улочки, и, и движение там наоборот, если у нас в Москве, движение правостороннее, то там, наоборот, левостороннее. Ну, то есть надо все равно привыкать к левому движению, а приехал там на две недели, какой там привыкать. И была такая ситуация, я как сейчас помню, когда а, я выскочил откуда ну выехал из-за угла, и боковым зрением вижу, что несется огромный двухэтажный автобус. А мы ехали вдвоем. И в этот момент, ну, а, я не знаю, что это произошло, я выжил газ на полную. И только это спасло, а то вы меня сейчас не слышали. Потому что там автобусы, носятся, кто был, они там носятся очень быстро. По этим узким улочкам там спрятаться особо некуда. Ну как быстро? Едет он 40 километров, а спрятаться некуда. 40 километров в час. То есть вот такой тоже на себе испытал, что на автомате. Почему? Потому что многолетний водительский стаж. Даже если я не ездил на этом мотоцикле, я там всего там, третий день или какой-то. Все равно он как бы не ездил, не знаю. Но водительский стаж внутри что-то сработало, что э, не по тормозам нажал, а газ. И только это и спасло. Если бы газ не нажал, все, смятку бы обоих. Это вот экстремальная ситуация, когда человек входит, это называется, измененное состояние сознания. Вы и так подключены к энергоинформационному полю. Если говорить формально, то э, вы оттуда никогда не отключаетесь. Но когда идет речь о нечто, чтобы нечто было а, безопасное, или наоборот, когда в опасности что-то срабатывает, то ваше подсознание, оно берет управление на себя. То есть сознание говорит, все, дави на тормоз, а подсознание говорит, дави на газ. Это главный механизм. Главный механизм.